Итак, еще раз здравствуйте, ребятки. Мы изучаем кулачковые техники. Вот я вам уже показал все приемы. И теперь э, просто для разработки тем, у кого вот не получается. Например, э, куриная лапка. Да, чтобы они расходились все в стороны пальца. Чтобы они все расходились в разные стороны. Напоминает, помните, вот когда если куриную лапку один держали, засухожили, дергали, да, вот она распрямляет пальцы свои в разные стороны. Если не получается, да, помогите себе второй рукой потренироваться, чтобы они вот расходились второй рукой помогайте, а с этой стороны большим, большому пальцу помогайте, чтобы он не бок двигался а именно вот назад ваши вот. пальцы вводите и вот этим пальцем все второй рукой себе помогаете чтобы развести следующая эта техника ткань заживала в жерновах вот когда мы схватили у некоторых не получается ее вот так вот чтобы его протереть, да, вот прям протереть. Для этого пальцы должны ходить, как вот шестеренки в разные стороны. И вы помогите себе. Вот захватили, да, вот помогите себе корпусом своим, вот прям с головой, вот вращайтесь, вам так легче будет. У кого-то может запястье не такое подвижное, да? Так вращайтесь вместе с головой и лопатками. не получается, например, лапы превращается в шестеренку, да, где мы вот так вот уходят пальцы по очереди, да, или вот подкидывают вот такая по очереди. Тогда попробуйте для этого взять, например, теннисный мячик вот такой вот, и через него свои пальцы положить ладонь плотно. Да, замечание. Не вот так рука стоит, да, а она всегда плотно прижата. Вот плотно прижали и вот в эту сторону вот они по очереди идут, в эту сторону по очереди идут. Заметно, да? Сюда, куда есть поближе, чтобы видно было. Тренуть их, чтобы они расширялись и по очереди ходили, при этом кошка каготки свои не выпускают. То есть тут вот плотно все прижато. Это же важно, когда вот мы лопатку поднимаем, да. Если вы поднимаете костяшками, это будет немножко больновато. Поэтому вот плоскостью вот, кладите вот так вот, свои блюзочки вот эти вот. И поднимаем. За все за поверхности. Итак, друзья, смотрите, опять, как всегда, в работе есть нюансы. Может говорил, всегда лови в любом деле нюанс. Так вот, когда у нас не получается одновременно вести эту рукой вот так вот, да, и второй продольной линии рисовать, то тут, во-первых, надо понять, что мозгу тяжело воспринимать два, следить за двумя действиями одновременно, да, поэтому мы одно из них ставим как бы на автомат, вот научились, включили вот этот автомат, да, мышцы повторяют его, тут движение однообразное, а мозгу тогда следим за вот этими полосами либо наоборот здесь полностью тоже простые включили как на бы, автомат туда выводим вот, мясо да а мозг мы следим тогда за вот этой рукой и тогда вот у вас все получится ну еще надо потренироваться естественно э, рассинхронизировать свой мозг на разные руки да допустим вот поставьте локоть выставили вот так вот да запускаем вращение плечи, а вторую руку просто поднимайте, опускайте в этот момент. Вот попробуйте сделать это все одновременно. Потом в другую сторону. Вторая рука делает прямые движения, а, третья, ой, а первая рука крутится. Третья. А отсюда у третья рука вышла. вылезла. Вот. И, кстати, вот когда запустили, да, то не опускаем локоть, не поднимаем локоть. А как вот он стоит, так и делаем. То есть опять мозг ловит одну руку на автомате, контролирует только другую руку. Либо эту, наоборот, запустили на автомате, подключили вторую руку. Потренируйтесь на досуге обязательно. И также вот в этом движении тоже, когда вот мы развели руки, здесь захватили подплечья, а это рукой концентрические круги делаем, да? Вот так натренируйте Таким простым упражнением с махами рук, да? Вашу рассинхронизацию Двух полушарий мозга на разные руки До новых встреч, дорогие друзья С вами был Олег Алав Гудвин Даю свет, даю просвещение в массы Ставьте лайки Вот, Берите внимание, делайте, отрабатывайте Все на своих подопечных С вами был Олег Гудвин Пока-пока